Я тебе с удовольствием помогу, братан. Спасибо. Нет, ты не понял. Я говорю, с удовольствием помогу. Спасибо. Шкрим, с удовольствием помогу. Блин! Главное, короче, в колесную арочку. На, конечно! Конечно! Давай, шлифуй! У меня все в порядке. Ах ты, писка. И всем здорова! В общем, вот вам видосик, точнее, две... Два скилл-тестика, они были записаны в разные дни, я даже больше скажу в разные недели, так что на первом у меня еще такой приболевший гнусовенький голосок, на втором более-менее, потому что он не так давно был записан. Короче, рекомендую посмотреть до конца, потому что в конце я поиграю с вами в мини-игру. А так подписываемся, не забываем лайкосики, ставим колокольчики, тоже не забываем. Все, я надеюсь вам понравится, приятного аппетита и приятного просмотра. Я нет, вот ну не рискнулся нет. такую лавку ставить, короче, как у тебя. Поэтому я поставил себе рожки. И куда? А мне кажется, мы с тобой в это говно играли. не, не, не играли, не, играли, не, играли, не, играли, А мне не, кажется, играли. Не. Очень знакомо опять. А хотя нет, здесь вот это вот не, говно, не, оно у меня на, на не, дыбы встала так что ладно. Она мне сначала на дыбы встала, а потом упала. Что? Мне кажется, ты врешь. Это направляшка, а не автоматика. Дура. Стоя на месте. Стоя на месте. Куда поехал? Ну стой. А ты мне? Ну ладно. Уже поздно. А вот и брюс. Ой, брюска хотел сказать. А тут, кстати, подожди, а тут надо по краю ехать. Да тише ты, чё кусаешься, дура. Тут мне просто интересно, да вот в эту, ну скорее, да ты достал, слышь? Да отстань от меня! Какой настырный! У меня колено все, отбаговало, у меня колесо забаговалось, блин, в стену провалилось. Так, блин, тут мне сразу волрайт волрайд в трубу. А чё потом? Стой! Еще, да чё лагает так? Натуре. Возрать трубу. Можно сразу в чек нормально. Все, спасибо. Спасибо. Так я не понял. Куда? На крышу, правильно? Шо, да никуда, иди отсюда. Я тебя ловлю. Не хочу. Отстань. Колесо свалилось. А, сам такой. Че, упал, что Там мне трубу нужно это сложно. Чего? Чего? Нет. Я уже а, не да блин, я вот промахиваюсь ровно вот туда же. В одно и то же место. Я вот в одном и том же месте оттормаживаюсь. Вот здесь нужно Чуть-чуть подальше. На колесики все, изи и Изи. что теперь? А, там выпрыгнут. На чек. Я видел, как ты улетел просто. Я перелетел, чекпоинт! Не возьмешь. А, стой! Тот да, не на крышу. Ты взял. Стой, да. Она не едет. В середину просто разгоняйся и все. А да подожди! Я не могу. я по, вот ну, ты заметил, я в этот раз я не, да, не промахнулся. Середина труба. Вижу Грайн. Да я не середина труба, я так по ощущениям. Вижу Грайн меня на нем задиагоналило. чё за хера? А что если я за вофлил грайнд? что делать? Не, это типа тоже. Такого не было. Ну, типа, я, я, Я прям совсем, я прям там застрял. А, А, я прям застрял. Тут вообще Ну Просто кривенький. Во. А, нет, я опять застрял. чё за бред? Это тупой Грайн вообще, он багованый, он неправильный. Ну, тут, в принципе тут, э, тут все багованное так... неправильное, я согласен. Не багованное. <свёк> все. Это Еще это. Ой, надо все без чека. А -а -а -а! Вот сейчас настырно пролетел и все получилось. Это все без чека. Б**. Хорошо. А ты где? Нашел тебя? А я тебя вижу. Сейчас ты улетишь. А не хочу. Я видел. Что а слышишь? что ты с какой-то странной стороны это сделал? Ой. Я понял. Уезжал, да? Да, вот теперь вы... Я тебе снова что помогу, братан. Спасибо. Нет, ты не понял, я тебе говорю, с удовольствием помогу. Спасибо. С удовольствием помогу. Блин. Братан, у нас проблем. Братан. А я туда. Слышь? Я хотел отъехать просто. Я тебе сказал, с удовольствием помогу. спасибо, ну, ты сейчас улетишь. А, нет, нет. окей, окей, окей. Ты, ты сейчас улетишь. В смысле не ага. едь за тобой? Ага. Ну давай, вали. Ага. Да ты гнить! Ага. Ч ты там так долго делаешь? Ты нет! Ты мне запорол попытку. Почему ночь? Потому я что ты играла. дура. Динамичную время сделал. Так, день был. Стой! Ну, разве? Я не помню. Да. Тебя глючит. Я тоже помню, но я запомнил. Ты, ты наркоман. Это, это, это жестко, слышишь? Это тут такие уклоны. Так, так, ты наркоман. Такие уклоны. Так, а ты наркоман? Клоны там же тоже упадешь. Так, ты наркоман. Ночью, потому что ты упадешь. Ты долбай. <ределённой confiance> <г catastrophic> я не знаю, что ты так долго на автобусах сидел, я из-за которого да, из чего я... так я упал за тебя то, что вот там. О, это был так кривой я, старт. Абсолютно... Все. На да типа... да Это еще не все. Смысл. Еще кольца, прикинь. Да не. <св fifty couperimagin> я перелетел. Ой, я там потом... так. <ф hive> не, ну ладно, с кольцами у меня еще разговор короткий, как бы. Нет, типа, я неплохо. Просто, типа, не то, чтобы я там пролетаю. Я сейчас кнопки перепутал Блин. Меня завофлило немножко в повороте. На автобусе. Так, хорошо. Главное, короче, в колесную арочку не... На, конечно. Конечно. Давай, шлифуй. Вообще, играть с тобой, еще Ты серьезно? Да нет, конечно. Нет, просто хотел. Я на тебя наехать просто хотел. Потому что ты реально слишком много материшься. На ну, последнем э -э -э, видосе я вообще почти не матерился. Че? Держу Там, тебя в курсе. Ты за 4 секунды 3 раза матюгнулся. Ну, я Ну извини меня, какой я есть. А, Б... в жопу! <laughs> я кольцо. Последнее. Не сюда вылетел. А, у меня чек взялся. Ха-ха! А, он тут был, наверное, да? ладно, значит, он тут был. Я просто зря ковырялся, что-то. Короче, вот. Я прошел. А ты фалафель. Никитос. А Мачу я босс. на мотоцикле. Никита у меня, у меня чек финиш, все, братан. виду ли. Куда же. ехать, Чек. Куда ехать, куда лететь? Я пошел гладить, короче. Загладит? Как думаешь? Хотя какой загладит? Скорости нифига нет. Что ты мне вот рассказываешь? Чет easy, даже не заметил. В смысле? догонка А я заглажу? Не, на а, он не гладит а ты что тоже пошел сал не гладит а я дрифтую <свят> на переднем прихоте <свят> на этой толстопомой шляпе это челлендж 30 секунд а это еще не все потому что мы еще не поиграли потому что мы еще не поиграли с вами в игру продолжаем и, короче такой озят должно быть легко <свят> Я бы 2 взял. Натури. Я заказал. Я просто баг Скорость Я Там сразу трансформация. Куда без рани? Уже Неужели я это делаю в трансформате? Нет. Никаких не будет. О... Куда лететь? Окей, я... Я... Я заведу крушек. Я Непрочный. просто зареспавнился и все. Только к камеру мне верните, пожалуйста. ты Что с камерой? Че по камере, пацаны? Ну, пока что интересно. Эй, а откуда-то не из хрен Так, стоп. Просто я хочу сделать красиво, стоит. Куда? Прыжок с парашютом без парашюта. А чего у меня сразу парашют открыл? Ну-ка обрезай. Надо было нажать. Как обрезать парашют? На F. Во, да. Все, все, я полетел. А, он не хочет. Блин, я сначала, короче, пошел. Бейс джампинг. Прыжки с парашютом без парашюта. Такой побежал ты наверх. <съя> Хочешь спрыгнемся повыше? Да. <съя> Прыгаем. Все, прыгаем. он сразу парашют открывает. А у меня это того самого вс Он сам открывает парашют, слышь. У меня красивый. Какой? Черный? Или зеленый? Знак Пеликобритании. Чего? Флаг. Флаг Пеликобритании. Смотри. На рюкзаке. Да. Как ты раздвинись. Это не Великобритания, держу в курсе. Великобритания? Ты что, гонишь? <свят> Нет, это не она. <свят> держу в курсе, это, по-моему. Стапе, хочу поиграть с вами в игру, как и говорил. В общем, давайте, пишем в, в комменты, не лезем в интернет, не гуглим, ничего не это. Флаг какой страны был у Никитоса на портфельчике, на рюкзаке. Кто знает, тот красава, кто не знает, учим. Странно, я не знаю, как это обозвать И, естественно, свой ответ, который я сказал сразу же Я его замьютил, поэтому вы его не услышите услышите через минутку Две тире три, я не знаю сколько Продолжаем Ты чё? Иди отсюда Загугли, дура Загугли, дура А где, кстати, почему транс Телепортует трансформаха сзади? Вопрос Да, мне даже Налюбилова мы зря вот этим дерьмом занимаемся да? а где она вообще находится а я нашел <laughs> я по я пошел а все респавн я понял. Я в другую сторону прыгну я про это а, так так тут в центр и надо прыгать слышь <связываю> <Ты> идиот <связываю> а, тоже... ч... вот мне не нравится то что он сразу открывает парашют можно как-то без этого а я вот во, я нажимаю А ты кружок? А, кружок нужно, окей. Okay. А! Я разбился! Ты загуглил флаг Великобритании! Я загладил, типа в чек. Слышь, Глайдун, ты загуглил? Я серьезно, забил. Вот. Я жду дальше. Really. Я говорю, загуглил, как выглядит флаг Великобритании. Вот я это того самого уже. Что? И в обратку опять. А, я сквозь кружочки пролетел без парашюта Вот я правильно. Что ты Нет. Что ты мелишь? я тебе говорю. Я-то знаю, как выглядит флаг Великобритании. А ты, видимо, не очень знаешь. Загугли еще раз и найди 500 отличий. Между своим рюкзаком, <связано> на котором а помимо, логи, помимо вот этого вот твоего флажочка, еще есть звездочки, если что. Кого? Братан, это я понял, логово, что это за говно. Мы, мы тут надолго. <связано> так, подожди, смотри. А я Короче, короче, и с бустером, короче. я так подумал... Сейчас, погоди, стой. Нет, сейчас, подожди, подожди. Сейчас я тебе скажу, что это за страна у тебя на портфеле. И я прав. Флаг Австралии. Все, до свидания. Я умный, а ты не очень. Учи страны. Как ты мне говоришь. Ну, смотри, и теперь Великобританию. Всё. Блин, я, думал, я типа, знаю флаг синий. Великобритании. Я думал, там синего прикол типа. Блин, он, короче. Меня из-за того, что респавнит не по центру, блин. Почему-то она как-то не по, по центру встает. А я также Короче, она это, Ее на бок закидывает. Еду, еду, еду, еду, еду. Вот сейчас я по центру, более менее, все, кстати, получилось только не зверь меня, пожалуйста. Ну, не я тут ничего меня. обещать не могу. Меня на бок закидывает, братан. Все, так, с Стой, Завать стой, мне. пожалуйста. Так, вроде выпрямился. Давай, давай, давай, давай, давай, все, я все, буду. красота, красота, красота. Давай, я в тебя верю, кораблик. Давай, давай, давай, давай, давай! <свист> <свист> все. А, у меня синяя лодочка в цвет моего тракса. Круто. Полетели. Ты все бустеры брал? <свист> а я все взял. А! А! <свист> я не взорвался. А, а где в <свист> нашел? Да блин! Это ты их тут все расписывал. Меня лагает, капец! У меня тоже лагает, если что. Like тут еще стоит высокий трафик, я не мог это поменять. о у о о Летучая машина! Ой, oh oh, мотоцикл! <с Bubbulence> ой, ой, ой! <с Eden> <с realm пять> <с> <Alex> <commandments> <that> Ай, да, как я знаю! выпрямись! Спину ровно! Ну, а, а взялась. Стоп. Что? Респ. Респ. Респ. Респ. Что делать-то надо? Туда запрыгнуть? В ворота. Давай. Ну, давай. <с эйф> Сейф. Красота. Что теперь? А, типа в... Что? Что? Что делать? А, все. Чек. Хорош. Хорош. А, ну вот выпрямись. Это. Падла. А -а -а -а. Да, блин. Еще дико гигантские, короче, трубы здесь. Давай. Оп, самолет. Давай, только не разместиться главное. Все будет стой. Так, хорошо, хорошо. Так тихо. Чё так лагает? А вообще дичь. Мотоцикл опять. Тот же самый летучий. А. Хорошо. Не спали А, блин, не попало. Да? Я разместил Тебя как там, блинчик? Где? О, попал. Там где ворота? А. Не, не назад, я я вперед ехал, но царился. И потом, и потом, и потом, да. Я... да почему меня откинул? Отворот, прикинь. Наоборот. А! Давай. Прямо. Ватман мобиль. Окей, я... я знаю. Ватмобиль, ватмобиль, а это что такое? А. Ой, это вниз, что такое? Да? Это вообще... В трубе. А я же не знал. А я же не знал. Ну мог догадаться. Я ж Ну, я выпрыгнул на мост. Я выпрыгнул на мост. Хорошо. ты ты Фальшивишь. <связываешь> Только без парашюта гладим, гладим, гладим, гладим. Гладим. Гладим. гладим, гладим, гладим, Ой, гладим. Это чек финиш. Мне бесит, вот выкидываешь, что я вот где-нибудь все и потом я вот. Мне не нравится совсем. Поднос... Я просто... <сíck> <сíck> капец у меня персонаж тупой. Ну. какой персонаж такой это? Наверное, Шарман. Да. Не, ну хотя, как говорила у меня Маман, ты же играешь, ты же управляешь персонажем, значит, ты такой, кем ты его называешь. Да. Вот. Ладно, что с ракезом. чуть а Ну это, но это правда. Ну, да. Как это? В смысле, у меня все в порядке. Это что, не все в порядке. Вот у меня все в порядке. У меня все в порядке. Ах, ты писка. все получилось. Смотрите, вы сразу Смотри, я, тебя я тебя ждал 200 минут. Нет, это все. <сёк> Именно это все. Надеюсь, вам понравилось. Вы не забыли подписаться и влепить лайкосик. Ну и естественно ставить коммент со своим ответом. Все. Всем удачи, всем пока.